Здравствуйте! Еще раз меня зовут Алена. Я основатель проекта Вкус и Цвет. Помимо всего того, что перечислял Сергей, есть еще мой YouTube канал, где я показываю, как готовить сыроедные рецепты, такая кулинария для начинающих сыроедов. Потому что, ну, как правило и логично, что в продолжение это совершенствуется на пути к пронаедению, то есть уменьшению количества ингредиентов, смешению и так далее. Ну, я занимаю такую нишу, когда начинают только переходить, и тогда, конечно, интересно себе взамен давать классные всякие вкусности, да, чтобы организм ну, в какой-то мере обмануть, но в то же время дать ему возможность без нервов спокойно и удовлетворенно переходить. Сегодня у меня такой декорированный стол получился, как будто бы я вас пригласила на съемки очередного своего рецепта. И, скажем прямо, я выбрала не самый простой рецепт – это будут капкейки с кремом из лайма и мачо, которая такой популярный зеленый чай. Это достаточно сложный рецепт, Поэтому хотела сразу сказать небольшую оговорочку. У меня есть заготовки, которые требуют времени, да, потому как, ну, чисто в временном формате, там, необходимо подмораживать, замораживать. У меня есть заготовочка, но я вам покажу весь процесс. И помимо этого еще а, хотела сказать, что я буду делать это достаточно быстро. Обычно я на мастер-классах приглашаю кого-то поучаствовать. Сейчас, к сожалению, мы не располагаем таким временем И поэтому я буду вам просто показывать, рассказывать и вы будете какие-то вопросики задавать вот. Но ну, я думаю, что мы можем начать у меня еще вот такой главный пунктик в моей деятельности. Я очень люблю эстетику, и поэтому мне кажется, что этот а, процесс, ну как бы а, творческий, как уже говорила Елена, а, предыдущий спикер, и для меня это такой прям важный, важный эстетический процесс а, творчества. Я, конечно же, волнуюсь, как обычно, но еще приготовление еды для меня является некой медитацией, поэтому давайте начнем готовить, чтобы помедитировать и успокоиться итак мы делать будем все постепенно это будут основа сначала мы делаем основу берем блендер блендеры бывают разные как говорят Кулинары э, сыроедного профиля Говорит, вам понадобится говорит, либо супер мощный блендер Либо очень много нервов для того, чтобы сделать это в простом У меня был опыт, когда на Бали какой-то был обычный блендер И я готовила, потрясываю это все, пытаясь перемешать Но ну, достаточно сложный процесс, но приготовить можно Нервов действительно нужно много Тут уже получается и практика после медитативная, да, Когда ты проверяешь свои нервы Итак, что мы берем? Мы берем миндаль и еще одна оговорочка, значит, количество в моем данном рецепте на 10 капкейков Я заготовила 6, поэтому здесь я буду показывать половину от нормы на 10 Бывают разные силиконовые формы для капкейков И можно использовать любые, какие вашей душе угодно. Да? Давайте, вот у меня заготовка вот в таких сделана А сейчас попробуем сделать сердечки Положим формочки-сердечки поближе, да? Итак, первый слой у нас такой немножечко шоколадный, как песочное тесто. Нам для этого нужно в идеале 220 грамм сырого миндаля, мы берем 110. Я использую весы, которые мне помогают рассчитывать правильно все ингредиенты, потому что творчество, конечно, это хорошо. Иногда я добавляю что-то на глаз, когда вижу что-то что суховато или наоборот как-то макровато и необходимы добавочки. А, нет, сухой. Здесь используем сухой. Можно его промыть, замочить, чтобы его, ну так скажем, активировать, да, но это даст а, дополнительную влагу. В данном случае мы берем сухой миндаль, сырой, просто сушеный Или можно его обыть, а потом просушить на бумажных полотенцах. Берем гречку зеленую, тоже мы ее, а, ну вот в моем случае не замачиваем, да, то есть, чтобы получилось песочное тесто, мы ее сухую берем. Но опять же, также можно ее... А, Промыть и просушить, но она дает слизь То есть ее надо будет очень долго промывать Чтобы вся слизь ушла И тогда уже ее можно а, обсушивать на полотенце Гречки 110 а, в идеале на, на 10 капкейков Мы берем 55 это уже Елена уже, что лучше начинать блендер новый, со мной еще не знакомый, и я с ним тоже. Вот, значит, потихонечку увеличиваем мощность, тогда они успевают перебиться все в необходимую, необходимую крошечку. Вот у нас получилась крошечка. В эту крошечку мы добавляем какао, которого у нас идет 55 грамм. Это сырой какао, не обжаренный сырой какао и финики мы добавляем. А 55 грамм какао. А финики Минджул используют вообще в идеале Это которые вот эти модные, такие большие, мягкие Такие в красивой упаковке продаются Но вот наши повара, например, нашли какие-то а, немножко другие финики Они маленькие невзрачные То есть, если эстетически смотреть, они выглядят так очень простенько Но при этом у них, видите, прям очень мягкая текстура И они будут прям классно перебиваться Эти вот, смотрите, они красивые, но они чуть-чуть пожестче в идеале у нас идет 5 фиников, так, опа, отдать, вот, спасибо. Значит, мы начинаем опять чуть-чуть, а, можем ему помочь чуть-чуть лопаточкой, кстати, очень хорошее действие, особенно, когда кремообразное что-то делается. Текстура не, неплохая, она не должна быть из-за фиников очень слипшаяся, то есть она должна быть достаточно сухая ладно лопаточка и так она такая слегка, мокроватая сейчас мы главное перемешаем вот остатки которые остались без какао где просто орешки я думаю что можно в принципе уже использовать там я в мисочке перемешаю мы берем мисочку высыпаем в нее получившуюся массу Значит, мы перемешиваем. Вот у меня остатки, которые не перемесились в блендере. Я их перемешиваю. И вот из такой сухой нам необходимо будет сделать тесто. Чтобы сделать тесто, мы берем теплую воду. У нас тут вот несколько вариантов теплой воды. Вот здесь есть теплая вода, например. Добавляем буквально одну-две ложки. Может быть, вот три добавлю. Сначала перемешиваю это ложечкой А у меня есть волшебные перчатки, которые Сохранят мои руки чистыми, поэтому я ими, пожалуй, воспользуюсь Почти как доктор Так Так Значит, перетерла с ложечкой, а теперь включаются ручки. Вспоминаем, как готовили в традиционной кухне, делаем тесто. Нужно его прям вот как будто вымесить. А в оригинале идет... Это 1-2 столовые ложки, я положила 3 на половину У меня многовато получилось То есть оно у меня получилось прям вот мокренькое да? А так оно должно прям оставаться фактуры такой вот как песочное тесто Но по сути как бы это не испортит продукт Потому что ну как бы в морозилочке оно, оно подмокнет Просто ну, подмерзнет И как бы не сыграет злую шутку с этим С этой заготовочкой Вот у меня получилось слегка, но влажновато ну по сути вот хорошее тесто, вот. А дальше уже вот этот волшебный момент, когда берем сердечки, берем сердечки и донышко где-то две трети, наверное, мы закладываем туда тесто и плотно очень его у у укладываем. Да, не хватило моему тесту чуть-чуть сыпучести, но. В тех заготовках, которых есть, все хорошо. Поэтому попробуем уже. <с> Бывают такие моменты, на самом деле. Я всегда оставляю момент для э, такого не... Э, не статичного следования чему-то, потому что в этот момент мы получаем опыт. То есть, ну вот я теперь точно знаю, что вот так вот эксперименты, они как бы все-таки делают жизнь интереснее. Я человек, который все, что знает, слышит, все использует на своем опыте или наоборот делает выводы, только получив какой-то свой личный опыт. То есть, если мне говорят... Я не люблю Нью-Йорк, мне вообще не нравится там, потому что-то там. Я не скажу, что мне не нравится, потому что Вася сказал. Я говорю, О, окей, надо съездить посмотреть, как там Нью-Йорк, нравится он мне или нет. Вот. И также во всем остальном, что касается питания, знания какого-то и всего прочего. То есть я считаю это как бы важным элементом, но ну, по крайней мере, для себя в жизни, что лучше попробовать и узнать, как ты к этому относишься, чем просто кого-то послушать. Так, ну у нас финишная прямая... Это такая основа капкейков наших получается, силиконовые формы, почему, потому что из них доставать, конечно, удобнее такой продукт, который, да и печеный, наверное, я думаю, удобнее, но этот прям удобно-удобно Итак, по логике вещей, по рецепту и по всему прочему, вот эти вот э, заготовочки отправляются в холодильник, даже можете в морозилку положить, они уходят туда... Ну, как минимум минут на 20-15-20, пока вы готовите остальные, пока вы делаете остальные действия, пока вы готовите крем, например. Так, следующий наш этап, это будет ванильный крем. Ванильный крем я сделаю в таком вот, так как его не очень много, и такой блендер не очень, не очень... Схватит, скажем так, быстро и легко, чтобы мы никто не нервничал, возьмем тот блендер, который маленький, но мощный Поможет нам быстро сделать текстуру необходимую Итак, для крема мы берем 440 грамм сырых кешью, которые мы замачиваем предварительно на ночь С половинку я беру, 220, да? Плюс мимо Вкладываю в блендер. Так, мы берем дальше следующее. Две столовые ложки кленового сиропа. Полненькие ложечки кленового сиропа. Кленовый сироп продается, я его в Азбуке покупала. Вот он пьюр, натуральный, как бы без добавок, без всего. Будем надеяться и верить, что на этикетке написано правда. Следующий у нас ингредиент. И это кокосовое масло, 55 грамм. То есть грамм двадцать. Оно, если его чуть-чуть подогреть, оно будет жидкое. То есть, ну, как бы можно и такое, и такое использовать. Просто если у него уже полузатвердевшая консистенция, то оно легче в креме схватится для связки, да, в морозилке. Можно жидкое, просто чуть дольше получится его замораживать что у нас еще идет ванилечка ванильки мы кладем одну чайную ложечку сыпучая просто молотая ваниль продается тоже you feel good продают И просто вот порошочек Так. еще у нас то. а ну все это пока мы а, можем взбить чуть-чуть и добавить туда а, миндальное молоко Миндальное молоко домашнего производства У меня на канале есть, как его готовить самым простым способом вот, а, Ребята в кафе у нас тоже каждый, каждый день делают Так, мы сейчас блендерим начало Фу, Резвый, видите, какой малыш а? С, чем? с тем что не, не крутит но не, это как это сказать практикуя спокойствие так и это бороться не надо надо практиковать спокойненько давай дорогой мы справимся сейчас тебе добавим молочка все у тебя будет хорошо добавляем миндального молока миндального молока у нас идет где-то ну около 50 миллилитров там 50-60. Тоже надо смотреть, как у вас, допустим, кешью был замочен, там осталось. Вы сливаете, соответственно, воду, то есть он без воды идет уже в крем. Оп. Оп. Ну, Давайте. Проверяем как там наш ванильный крем. Ну, почти готов на самом деле, можно ему вот его перемешать сейчас для однородности и может быть добавить ему чуть-чуть молочка, чтобы он прям вот сбился до кремообразного состояния. Уже и так в принципе кремик-кремик. Теперь достаем из холодильника наши заготовочки. Наши заготовочки. И нежно, с любовью выкладываем туда второй слой ванильный. Вообще, как бы, почему я решила показывать десерт? Потому что десерт это такая вещь, которые очень большое количество людей любят. А как знаете, в этой э, поговорке говорится, что переходи к нам на сторону зла, у нас есть печеньки. Правда? Поэтому на, на сторону сыроедения самое то, переводить, при, при, э, как сказать, заинтересовывать людей какими-нибудь классными сладостями. Особенно, если они видят что-то не, не такое необычное, интересное, их, конечно же, это сподвигает продегустировать, поинтересоваться, и они как бы начинают более глубоко в дальнейшем интересоваться темы, говоря, как это без сахара, без муки, без яиц вот это приготовлено. И как бы какой мудрый женский путь привлечь к сыроедению небольшое количество людей. Показывать, как бывает вкусно, красиво. И на самом деле не сложнее, чем готовить какие-то кулинарные изыски из традиционной кухни. Тем, не, тем временем я уже заполнила практически наши сердечки как хорошо звучит заполнила наши сердечки здесь вот такой у мне вопрос еще возникает да, как же вам показать чтобы и продукты сильно не переводить в плане мы же с вами не сможем подождать. Есть крем третий. Крем третий должен полежать в холодильнике ну, минимум пару часов. Для того, чтобы его мочь выложить в нужном, в нужном нам формате. Для того, чтобы придать красоту этим капкейкам. Вот. Я, наверное, сокращу просто количество ингредиентов для него. Покажу, какие они туда идут. Да, и далее... Расскажу, что с этим делать У меня есть заготовка, которая лежала уже в холодильнике Вот у меня из-за того, что я поделила количество э, капкейков Сейчас такое, сейчас такое Сейчас растянула еще на 6 То есть в итоге у меня получилось аж 12 этих штук то есть Там 6 и тут 6 получилось Поэтому чуть-чуть не заполнено По идее они должны быть Крем, то есть из этого 6 он должен был распределен по этим 5 и Они должны быть заполнены полностью То есть ровненько по верхушечку формы это уходит уже в морозилку и ждет в морозилке ну, порядка там трех часов. Вот я покажу, как выглядят заготовочки, да, они поверх прям. Так, ну и последний крем, этот самый волшебный, который опять с и опять требует терпения, но тем не менее я думаю, что... Мы с этим справимся. Итак, у нас вот этот вот последний слой, который будет вот этой красивой, красивым вихрем у нас закрывать топинг наших прекрасных капкейков, будет состоять тоже на будет на основе кешью, в нем будет авокадо, сок лайма и вот это вот заманчивое замечательное. Пудра мачо да, из зеленого чая, которая сейчас ну, достаточно модная и популярна своими качествами антиоксидантами и так далее. Так далее. То есть, ну, давайте попробуем, раз модно, почему бы не использовать в кулинарии. Итак, что нам потребуется? Опять нам потребуется кешью, замоченные заранее. Тоже потребуется 440 грамм на общую массу. Здесь мы, значит, 220 должны взять. А, так, 220, значит, я беру 110. 110 у меня, может, сложно биться, но ладно, давайте 200 возьмем все же. Так, почти, почти, почти, почти. Вот так. Снова отправляем в маленький блендер. в догоночку кешью идут, идет опять кленовый сироп. У нас идет аж 4 ложки такой сладкий-сладкий крем. По виду он потом, когда подзастынет и а, на топпингах, напоминает а, то вот масло, которое обычно на капкейки выкладывают. Итак, у нас значит следующий ингредиент. Это вот самая наша мача Мы ее кладем 2 столовые ложки. Дальше следующий ингредиент у нас опять миндальное молоко. Тоже порядка 50 миллилитров используем. Тоже сейчас мы вот вылили то, что есть. Я буду смотреть по, по тому, как будет происходить перемешивание. Да? Потому что нам нужно важно сделать нужную текстуру. Следующий ингредиент авокадо. Авокадо я беру половинку. Авокадо, конечно, должен быть суперспелый, здесь вот он немножечко-немножечко недоспел, но это, знаете, как сказать, издержки нашего московского производства, когда оно у нас не растет в доступности, поэтому приходится иногда довольствоваться чуть-чуть недоспелым авокадо. Ну что поделаешь, в принципе, это не смертельно. И последний ингредиент – это кокосовое масло, кокосовое масло. Опять 55 грамм. У меня, в принципе, уже отмерено было. Я тоже добавляю туда 55 грамм кокосового масла. Крышечка. Вот она. С крышечки еще у нас тут осталось сколько кремика. Соответственно, мы тут в полевых условиях. Я не мою блендер между подходами, но... Конечно же, нужно, чтобы не смешивать вкус в процессе, лучше, и не, даже не лучше, обязательно нужно промывать блендер и чистить его в, в следующую партию нового крема делать уже в чистом блендере. Просит еще молока, но не очень много. Вот с этим тут главное не переборщить. И вообще всю жидкость, которую вы добавляете в приготовление Каких-то сыроедных блюд Ее нужно вот по чуть-чуть И постепенно добавлять Вообще вот в той же кулинарии Мэтью Кенни Когда показывают, да, как готовить У них, они добавляют жидкость Через все вот специальные отверстия И постепенно, то есть в процессе Когда перемалывается, потихонечку Добавляют жидкость И тогда получается добиться вот этих классных текстур Определенных, да, когда это а, Все такое однородное Классное так, мы счистим туда чуть-чуть кремушек. Очень необычный, интересный э, ароматик. Оп, прям хочет, чтобы вы попробовали. М -м -м. Я думаю, достаточно. Прям действительно вкус зеленого чая. Так, ну вот он, в принципе, получился такой достаточно густой, какой он и должен быть, да? Вы его помещаете в кулинарный э, кулек, треугольный, который, знаете, у меня прозрачный вот есть одноразовый, уже с насадочкой. Мы, мы не положили сок лайма. И э, надо исправить это обязательно. Значит, сока лайма у нас идет, а из одного лайма выжатый сок. Называется с лаймом, а лайма-то нет, оказывается. Как так? Вот так вот они должны выглядеть. Вот так вот они у нас должны выглядеть. Они уже немножко оттаяли, да, вот мы их положили, достали, точнее, из морозилки, там, примерно минут 30-40 назад, они уже подоттаяли, они уже начинают быть такими кремовыми. Итак, па-па-па-пам! Опускаем потихонечку кремик. Лайм э, Нужна сама вот эта мачо И ситечка где-то у меня была Вот, спасибо Так, вот здесь вот придется чуть-чуть нам нас... подиспачкать наш красивый черный стол Но не менее красивым зеленым цветом Вот один у нас получился супер мачо Вот, но Значит, мы их выставляем Оп. Оп. И еще у нас маленький штрих декора, поэтому пока порезать мы не, наверное, не сможем. Нам надо вот самую мачевую серединку поставить. Оп. Мы берем лимон. Лайм, точнее, не правда. Прямо смело режем его на крупные достаточно кусочки. Тоже вот так вот ставим в серединку. Оп! Оп! Чтобы не казалось слишком сладкой жизнь. <реш> да, добавляем чуть-чуть кислиночки. Ну и последний. Это малыши микрогринцы. Конечно, дома не обязательно. Это мы уже тут так э, по-ресторанному забросаем. Вот так вот готово.